Хотя с Югута Хаба я ислама не оправдывал. С одной стороны, Почему Хотя мне испан сказал, что Хадом Халхави не Второй раз он был, он приехал ко мне домой. Он меня вызвал из дома, я вышел, меня обыскали, я, меня посадили в машину и увезли. В смысле, тебя обыскали и насильственно затолкали? Разумеется, посадили в машину и увезли. Нет, тебя насильственно затолкали? Да? да, меня против моей воли посадили в машину и увезли и в первый раз, и во второй раз. А тебе смысл, ты считаешь, что мы с ним такие друзья были хорошие, что он мог ко мне домой приехать, я к нему? не я не вру никогда. Да, но меня похитили и меня держали в неволе против моей воли. Ты понимаешь, что это нарушение прав моих прав, что это преступление? Ты вышел оттуда, да? Откуда вы? Я не вышел, меня отпустили, когда я ушел, когда вот мне позволили уйти. Отпустили, да? Да. Какие меры ты принял? Первый раз или второй раз? Первый, второй, третий, четвертый большой раз. Не, меня похищали два раза. Первый раз, когда меня отпустили, мне сказали, чтобы я никуда не уезжал, никому ничего не рассказывал, бороду свою не стриг, телефон мой остался у него и сказали, что мне позвонят и снова меня а, привезут. Мне позвонили, меня снова привезли. Второй раз меня отпустили, сказали то же самое, но в этот раз я убежал. Вот so а ну-ка, подожди, давай добьем этот вопрос. Кто такой Айдал Белло? Давай на русский язык после. Это переведу, это госслужащий, да, Айдал Белло? Не только. А кто еще Айдал Белло? Любой. Ну вот, например, электрик, который работает в Чечен Энерго, он Айдал Белло? Да. А, это, это у тебя, ты называешь Айдал Белло просто человека, да. который работает? Да. Нет, просто в чеченском языке Айдал Белло имеет конкретное определение. Это человек, это госслужащий. Электрика никогда не называют Айдал Белло. Подожди, подожди. Он зарплатный? Разумеется, без зарплаты никто работать не будет. Ну с Потому что органы это мы хозрасчетная организации, мы не бюджетники. и хозрасчетная Никто доучь дает. Я продаю услуги и зарабатываю деньги, из этой их денег мы получаем зарплату. Это федеральное, унитарное предприятие ФГУП еще будет. Это было ФГУП, сегодня это ПО. Неважно, что это. Это хозрасчетная организация. Ты ее назови, ты ее хочешь назови чем угодно. Ты мне просто на вопрос ответь. Айдал Белглов, в твоем понимании, это не госслужащий, а любой работник? Слушай, это глупый, это глупый комменш, мы связь не А похоже, что она он вопросом ответить не сможет. а из труда укнейшкаешь, а убого электрическая, а я беж белган дион дион, а год ты к чему ведешь? Вот, я не пойму. Я, я тебя спрашиваю, Эйдл Белло, в твоем понимании, это любой работник? Эйдел Белло. Сурсаби. Ага. Сурса. Это Эйдл Белло. То есть моя мать, например, работала в республиканской больнице. Она тоже Эдл Белло, правильно? Почему знаешь? Почему знаешь? Потому что в начале года Минфин России выделяет. Минфину Чеченской Республики, именно угу. раздел Министерства Здравоохранения Чеченской Республики. Понял я. Это, через, это, через... это, это бюджетный орган, здесь нет через, сомнений. Через ПМС Республики именно зарплату... Но тогда а, ты по... сам себе сейчас противоречишь. Нам просто не выделяло Минфин зарплату. Тогда я, получается, не Айдал Белло? Айдал Белло. И так, и так, ну... А так им выделяла зарплату. Зачем ты на это акцентируешь внимание? Нет, если, нет. если они белло, потому что Минфин выделяет, то мне не выделял Минфин. Значит, я не белло. Кто тебе давал бухгалтерии там? У меня была моя бухгалтерия, электросвязь моя. Вот. Она не имеет отношения никакого к государству. Они не госслужащие. Они наемные работники. Не, не знаешь, что непонятно? Вот ты, просто тебе нужно было ответить на вопрос, что по тебе Айдал Беллу это любой работник. Но Мы... ты это так изворачиваешь, изворачиваешь, зачем? Ага. Ага. Все... Слышать? допустим. К тебе больше вопросов нет. Просто я чтобы зрители поняли, что для тебя Эйдол Белло это любой работник. Неважно, он госслужащий, не госслужащий, просто там работает на беркате. Он у тебя Эйдол Белло. Он Налог лучше, они, короче, эйд, Беллоу и даже бал беш в отца. Нет, не очень Ну ладно, проехали. Ладно, я тебя перебил, просто нужно было этот момент уточнить-то. Так? Уточнил? Да. Не столько для себя, сколько для наших зрителей, уже почти тысяча. Если бы ты работал бы. Частная компания, это уже другой вопрос. Там сами зарабатывают, там сами, как говорится, на... но они ведь тоже платят налоги, как ты говоришь, они чтут Конституцию. Да, да. Есть организации, Есть организации, организации. Фэ, это значит федеральный, значит учредитель организации является какая-то часть, является государством. Точно так же, как, например, в публичном ак акционерном обществе может часть акций принадлежать государству, но это не сделает предприятие государства. Тебе просто вопросов больше нет, не пытайся это сейчас повернуть. Просто ты ответил и все. Нет, жоп, ахдел, ты говоришь, что любой работник, независимо госслужащий или не для тебя это айдл беуло. Все, скат, изно. Дальше, Айхаттер, а я тебя просто перебил. Я сейчас не помню, о чем ты спрашивал. 2015 год, как Так. Ислам, как ты думаешь, как бы сложилась бы твоя жизнь, если в 2015 году буду Да. В 2015 году именно ислам это не свел себя. Когда электросвязях... Да, я бы дальше, наверное, работал бы точно так же, тише воды, ниже травы сидел бы, вас бы избегал, никогда слова бы вам не сказал. Вы бы вы бы обо мне даже не знали, наверное. Подожди. Подожди. Смотри, вот на данный момент Хайфишка ты не только за себя отвечаешь, ты якобы отвечаешь за бывшую власть. За, Ичкелию, э за да, я не могу за кого-то отвечать. Ты нет, не прав, нет, я не могу. Не я прав. Ты туда, Нет, я к своему мнению говорю.